Всем привет! Продолжаем коллабот играть и разбирать. Итак, в прошлый раз мы закончили на основе. Вот эти три сделали. Ага, сейчас обменные посты. Так, что мы тут? Соберите важную информацию о постах. Хорошо, дальше соберите еще больше важной информации. И третье на сегодня будет упражнение. Научите своего бота находить выход из лабиринта. Интересно. Окей, ладно, приступаем к четвертому э, упражнению в разделе. И что нам тут надо сделать? Опачки, а что это такое? Это мина. Угу. Так, я в прошлый раз узнал, что можно управлять этим космонавтом. Э -э -э -э -э -э. Если я на мину найду, О, блин, наступлю, наступлю. Бах, ай-яй-яй, помер. Ладно. Ну, проверили, что делать. Что, все? Миссия провалена. Да я случайно не увидел мину и наступил. Хорошо. Наступать нельзя, это понятно. Итак, несколько постов обмена информацией состоят посреди минного поля. Когда бот подходит к посту обмена на достаточно близкое расстояние, он может прочитать информацию, которая там содержится. Каждому пункту обмена присущ угол поворота, на который нужно повернуться, чтобы перейти к следующему посту обмена. Не наступил на мину. Посты обмена расположены на расстоянии 20 метров друг от друга. Итак, повторять 5 раз. Перейти на 20 метров вперед. Прочитать информацию вместе следующего поста обмена информацией и произвести необходимый поворот. Чтобы повторять, ну, понятное дело, цикл. Я его скопирую. Где наш бот? Батареи заряжены. Ага, а, ну да, вот прямо подъехать. Ладно. Так, давайте напишем. Эй, контроль V. А ч Ctrl-V не сработал? Хорошо. контроль V. Опять не работает. И вставить не работает. Что, тут нельзя уже копировать? Ладно, чтобы используем цикл. Дальше перемещая вперед с помощью инструкции move. Хорошо. For int I равно 0 пока и меньше 5 и равно равно и плюс 1 дальше move 20 дальше дальше используйте инстанцию ага вот мы новые новую новую инструкцию новую функцию узнаем Ресил, это направление да? Чтобы прочитать информацию Которая содержится в посте обмена Это возможно сделать только Тогда, когда бот Подойдет к нему на достаточно близкое Расстояние Вам... Затем необходимо по... И Включить его что, Три точки писать или что Имя Power Вид информации Которая нужна от поста Это имя строка и и а тут не переведено ха ха ха а, что там максим между а, блин ну давайте интересно флот дир, gear равно россию и чё тут? У них имена какие-то есть? Пост, обмена информацией. А, направление. Нам надо узнать направление. Копии, а ну-ка. Которые посте. Это здание дает цифровую информацию. До 10 единиц. Что вы должны подойти меньше 12? Должны дать команду ресил. Хм -хм. А где-то же должны быть вот эти имена, какие мне надо. Ну ладно, написано направление. Ну и как мне на русском написать? А на русском не пишется. Интересно. Используйте инструкцию receive направление. А как оно на ненашинском, наверное, direction? А давайте посмотрим. А, окей. Да блин, ну я понимаю. Да, точку запятой хорошо. Example. Посмотрим. Direction, все правильно, я угадал. Да, тут перевод, но, видите, перевод не совсем уж. Не надо было переводить direction. Ну, точнее, направление. Direction. И дальше, что нам надо? Нам надо развернуться. Turn. И на вот это вот направление. Итак, и так, и так. Окей, запускаем. Оба, смотрите, как круто Да, там угол Сейчас сюда поедет Нет, туда поехал Ну, нормально Давай-давай, езжай Все Так, финишу. Блин, надо было попробовать э, Этот Сжечь Мину Пострелять в нее. Так, давайте сохраним. А то я не, я не сохранил этот скрипт. Так, где наша info? Это у нас lesson 3, 4. Lesson, ну, в следующем попробуем пострелять по мини. Так, выход. Начинаем пятое задание. Соберите еще больше важной информации. Куда же еще больше? Может, что-то там еще есть так чтобы что у нас тут давайте осмотримся так вода без рыбы походу о это чё финиш а как куда а вот я понял Походу надо ехать ехать ехать смотрите сколько у нас постов обмена информации Тут, Ну давайте откроем нашу предыдущую, лесом 3-4 и нажмем F1. Что нам тут надо сделать? Так, нам надо содержать направление и расстояние к нему. Ага, то есть мы не только направление узнаем. У поста обмена информации, но еще и расстояние. Понятно. Значит, повторять всегда. Получить направление. На посту обмена есть. <coughs> получить расстояние. Хорошо. Если вы не можете получить никакой информации, остановите программу. Произведите поворот. И следуйте прямо к следующему посту. Чтобы повторять всегда, используйте цикл вайл. Ну да, сколько но, э, всего постов нам неизвестно, поэтому в хиле true. Так, так. Но, эй, эй, эй. Но нам же надо к первому... А, вот, первый пост есть. Значит, нам надо получить... Так, это я вырежу. Флот... Блин, длина, лен, л, короче, пусть будет. Это будет D. Так, что нам надо? Нам надо узнать э -э -э -э -э -э. направление. Так, direction. Вот мы сейчас... Блин, неудобно. Контроль X. Так, узнаем направление. Дальше он говорит... Uh, узнаем направление и узнаем лен. Лен ГХТХ, наверное. Проверим. Л равно... Лен ГТХ. Наверное, вот так вот. Давайте быстр... чё Что не так? Ой, блин, а чё это я нажал? Нажал, короче, и в результате. на это какую-то отладочную информацию. Я нажал. Это надо в горячих клавишах посмотреть. Ну, это мы посмотрим. Так, я хотел посмотреть LN GTH. Лен ГТХ. Все правильно. Вот. Mm -hmm. Как правильно, Лен Да. А дальше. Что нам надо сделать? Получить направление, получить расстояние. И-и-и. В этот раз вам необходимы две перемены. Ну, это понятно. Тра -та -та, тра -та. Переменная может принимать определенное значение. Ага, называемое none. Это означает, что переменная не содержит чисел. Not a number. Когда поблизости нет обменных пунктов, потому что бот достиг цели, или потому что он приш... пошел в неправильном направлении, две переменные... GearyLand содержит это значение. Вы можете проверить это с помощью инструкции if и остановить программу. Если... Прошу, произведите поворот, и... Хорошо. Так, давайте, если... L... А как там не равно? А, просто, наверное, нет. Если, если D равно nan, то брейк так какой у них тут синтаксис правильно без скобочек иначе поворачиваем а уже есть ну да ладно точно также проверим давайте сразу это сделаем вот здесь проверили d если все нормально, повернули. После чего нам надо проверить длину. Если все нормально, если l равно n, то break. Иначе move l. Так, вроде... Да, елки, вроде все нормально. Э, нажимаем ОК. Okay. Открывающая скобка. Какая открывающая? Где он ее увидел? Отсутствует. Где? Так покажи. Ну и где тут что неправильно? Может, это сюда надо? Вайл есть. Этот есть. Открываешь, какая открывающая? так ладно а в ифе надо я понял это я по аналогии со свифтом у свифта язык программирования такой там в ифах эм, этих скобок нету итак запускаем Запускаем. интересно этот утонуть может ну можно проверить будет на последней миссии ну, я думаю, все верно, все нормально проедет. Стоп, получил информацию, поехал дальше. А ехать долго. А где, а где? блин, а где наш этот? Эй, эй-эй-эй-эй-эй. Друг! Блин! А как мне выбрать его? А, вот, стой! Давайте догоним. Пока он едет.. Блин, прыгать нельзя. Можно было бы запрыгнуть на этого бота, чтобы он подвез. Ладно, сейчас мы его догоним. Цветочки даже есть. Значит, тут есть какой-то воздух. И цветочки зеленые блин так ну ну ну пока вроде ничего сложного такого нету в этих заданиях по чуть чуть по чуть чуть знакомимся интересно наверно будет когда у нас появятся классы функции и все такое кстати где то я прочитал что максимальное количество символов по моему на программу Вроде бы 20 тысяч. Типа было 10 тысяч, потом в каком-то патче увеличили до 20 тысяч. То есть это не строчек, а непосредственно символов. Вот, Вот такое ограничение. Поэтому что-то тут супер умное написать, наверное, не получится. Ну 20 тысяч даже сложно, наверное, оценить. Сколько это инструкций. Так, все, наш бот доезжает до финиша. Отлично, миссия выполнена. Дык. Кто бы сомневался? Окей. И переходим в лабиринт 2. А здесь научите свою боту ту же работу в автономном режиме. Эй, подождите. А, да, мне шестую надо сделать. Научите своего бота находить выход из лабиринта. Mm -hmm. <тит> так. Блин, нельзя прыгать. Ладно, нажимаем F1. Блин, а я предыдущую программу не сохранил, как всегда, я забываю. Так, барьер. Функция, инструкция радар будет искать любую преграду, расположенную перед радаром на расстоянии меньше 5 метров. Давайте поближе рассмотрим 5 использующихся, использующихся параметров. Барьер категория объекта который должен искать радар. То есть это преграда. Ну, хоть здесь не перевели, молодцы. Могли бы и написать преграда. Так, 0 направление радара. 45 открывающийся угол в градусах. Угу. То есть 22,5 влево, 22,5 вправо. Так, минимальное расстояние обнаружения. Максимальное. Но с радаром мы более-менее уже знакомы. Сначала задайте три переменных, типа объект. Ну, хорошо. Хорошо, где наш бот? Вот он. Давайте зададим три переменных. Да елки-палки, а вставлять не хочет. Ну, ладно, напишем object front, left и right. Object, object, front, left, right. Хотя, в принципе, можно посокращать свою программу, если э, переменные, вот, посоздавать. F, L и R. Так, так, давайте так и сделаем. Уже, по-любому, можно на одну инструкцию больше выполнить. Но это я к тому ограничению, типа, по-моему, 20 тысяч символов. На программу. Так, задали. И искать преграды во всех трех направлениях и выводить результат. Если радар ничего не найдет, переменная будет содержать ну. Ну, хорошо. Блин, никак не хочет вставлять. А это все писать, что-то мне лень. Ладно, давайте. F равно.. Радар, барьер, дальше, у нас там было вроде 0.45, 0.5, да, ай-яй-яй. Так, 0.45, 0.5, да, потом слева это 90.45, а справа минус 90.45 хорошо так это понятно теперь слева и справа надо лево слева у нас минус 90 да, вроде они а, 90 45 а справа минус 90 минус 90 45 также 90-45 минус 90-45. Дальше. Проверка наличия свободного пространства с помощью if. Если фронт равно 0, то move 5 и return. Угу. Инструкция if не должна закаливать. Ну, это понятно, что не должна. Так, проверка с помощью if. Здесь проверка будет истина. Выполнится инструкция, заключенная в скобках и на и ретурн. Значит, значит, это в цикле надо сделать. Правильно? Только одним участком. А, нет, смотрите. Это в цикле, походу, в следующем упражнении. <coughs> Ладно, если f равно ну, no, то move 5 и return понятно получается в следующей программе там написано э, автономно значит там надо будет э, это все де дело делать в цикле здесь мы просто просто сейчас будем каждый раз э, выполнять l r а поворачивать разве не надо l и r по идее еще повернуть надо Тут только му. А, ну да. Э, тут же фронт. Если впереди пусто, то ехать можно. Если же э, впереди, точнее слева пусто, то мы, нам надо повернуть. Все правильно. Так. Э, тур... Ну, логично, да. Вот это об этом подумал, но... А тут минус 90. Хорошо. Итак, давайте запустим. Проехал. Еще раз запускаем. Еще раз. Блин, а что если это зациклить? Давайте подумаем, если это зациклить. Если просто while здесь. Давайте вот так. while. true. А там есть финиш. А, есть финиш. В, вот Только вместо return break Не, не break, continue Тут же есть, надеюсь, continue Ну да Продолжите по новой итерацию цикла Continue так, объекты, объекты, F, L, окей, okay. давайте заново, и, и, и запустим, красавчик, пока все идет по плану. Ну и нормально. Ну, давайте сейчас попробуем глянуть э, эту э, следующую миссию. Возможно, там... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте сохраним же. Это у нас lesson 3.6. Вот. Окей. Миссия выполнена. Кстати, программа еще работает, но... Но он, по идее, по идее, можно было еще назад развернуться. Наверное, это будет... Давайте вот здесь и вторую уже э, Попробуем глянуть Ну, в общем, эту миссию мы сделали С опережением Так, F1, что нам тут надо сделать? Э, но это не важно Это, это о, предыдущий В этот раз сам найти путь Вы должны будете... Ну, да, все то же самое Континью, ну, е-мое, ребята Проходим экстерном, как говорится Давайте откроем нашу программу предыдущую гена 36 открыть и запустим и поехал и все то же самое но ну, на этот раз прошли 4 миссии нормально в следующем видео останется два видео вот ну надо что-нибудь придумать там два задания останется на последнем задании. Ну, не знаю, не обещаю, но сейчас посмотрим. Так, миссию прошли. Окей. Okay. Миссия выполнена. Где салюты? Чё так долго? Вот салюты, спасибо. Спасибо. Где теперь курсор мышки? Ага, вот он. Спасибо. Так, золотоискатель и дистанционное управление следовать местность, а тут бота, который мог бы транспортировать урановую руду, используя просто ого, сколько всего, ну да ладно на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся, комментируем, делимся ну и все такое всем пока